Вы когда-нибудь спрашивали себя, не токсичен ли я? Если да, то вы делаете шаг в правильном направлении. Осознание себя – это первый этап принятия того, что вы и все вокруг вас несовершенны. Иногда вы не замечаете, что ваши привычки вредят вам и вашим близким. Вот почему полезно узнать больше о них и как уменьшить это поведение. Итак, вот шесть признаков того, что вы непреднамеренно токсичны, но не злонамерены. Во-первых, вы даете гораздо больше обещаний, чем можете выполнить. Есть ли у вас привычка много обещать? Например, я обещаю, что никому не расскажу твой секрет. Но в итоге вы выкладываете его позже. Если вы склонны обещать и не выполнять, даже можете не замечать, что вы непреднамеренно токсичны. Как правило, чрезмерное обещание происходит от нашего желания понравиться или быть принятым. Но это может повредить вашим отношениям и даже вашей репутации. Чтобы избавиться от этой привычки, лучше не торопиться прежде, чем что-то обещать. Подумайте, сможете ли вы выполнить это обещание? Каковы будут последствия, если вы их нарушите? Определив эти вещи, вы будете знать вес, что вы собираетесь пообещать. Будьте прямолинейны и общительны в своих ограничениях. Они поймут вашу сторону, если вы будете говорить об этом прямо. Второе. Вы используете жалость, чтобы получить то, чего вы хотите. Вы обнаруживаете, что используете жалость или чувство вины других людей. Например, я так устала делать все в этом доме. Если бы только кто-нибудь мог помочь мне с посудой, это было бы здорово. Или, может быть, прошло так много времени с тех пор, как у меня было время для себя. А мне еще нужно дежурить сегодня. Просто обсуждайте с кем-то другим, взять вашу смену из жалости. Такие действия являются формой манипуляции, и это также происходит от того, что вы не знаете, как попросить о помощи напрямую. Вероятно, вы не привыкли открываться. Это может привести к тому, что другие увидят вас как эгоиста или откровенного манипулятора. Полезно знать, когда прямо попросить о помощи. Другие люди поймут вас. А когда вы обращаетесь за помощью, это показывает, что вы им доверяете. Будьте уважительны, внимательны, но при этом достаточно прямолинейным, чтобы донести свою точку зрения. Не бойтесь принимать помощь и будьте щедры, оказывая ее. Номер три. Вы защищаетесь. Замечаете ли вы, что вы постоянно обвиняете людей или внешние факторы? Обвинение ⁇ это легкий выход. Мы возлагаем ответственность на одного или кого-то другого, вместо того, чтобы признать свое прошлое. Вы можете чувствовать себя склонным к этому, потому хотите доказать, что вы правы до такой степени, что вы сами становитесь жертвой. Но иногда правота не решает ситуацию. В чем была проблема в первую очередь? Что вы можете сделать, чтобы решить ее? Постарайтесь думать как команда, а не называть индивидуальные недостатки. Всегда есть несколько сторон в ситуации. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь в такой ситуации, попробуйте спросить себя, как ты можешь стать лучше. Поступая так, вы берете часть вины на себя и работаете над поиском лучшего решения. Номер четыре. Вы слишком чувствительны. Вы чувствуете, что вам нужно реагировать на все. Когда вы слишком чувствительны, вам может казаться, что все настроены против вас, или то, что они говорят, является противостоянием вашему существованию или убеждениям. Слишком высокая чувствительность может быть вызвана низкой самооценкой. Вам может казаться, что вы постоянно находитесь в обороне. Обычно это происходит из-за грубого детского воспитания. Если вас постоянно высмеивали по поводу того, чего вы не могли контролировать, то, скорее всего, что вы выросли с неуверенностью в себе из-за этого. Пытаясь излечиться, вы стали слишком чувствительным, полезно быть самоаналитиком. Признайте свои склонности и постарайтесь не защищаться от них. Побалуйте себя тем, что для вас значит забота о себе. Определите, какие части себя вам нравятся, и сосредоточьтесь на них. Как только у вас сформируется здоровый взгляд на себя и свою личность, вы будете более чем способны не обращать внимания на мнения других людей. Номер пять. Вы чрезвычайно пессимистичны. Вы относитесь к тому типу людей, который всегда ожидают худшего исхода. Допустим, кто-то делает вам комплимент. Вы просто цените этот жест или думаете, что за этим стоит нечто большее. Пессимизм означает, что, что вы всегда видите негативные стороны вещей. Когда другие люди постоянно подвергаются этой циничной энергии, они могут почувствовать, что, что вы убиваете радость и желаете только испортить им настроение. Может оказаться, что вы пессимистичны ради того, чтобы быть практичней и реальней, но иногда полезно расслабиться и повеселиться. К тому же излишняя негативность может привести к стрессу, тревоге и депрессии. Всегда есть способы подходить к ситуации лучше, чем быть пессимистом. Попробуйте сначала прогнать слова в голове, прежде чем произносить их вслух. Думаете ли вы, что это испортит настроение? Если да, то, вероятно, есть лучший способ и время, чтобы сказать это. Развитие позитивного мышления – это сознательное усилие. Смотрите на решение вместо-вместо потенциальных проблем. Таким образом, вы не погрязнете в ужасе. Наконец, лучше всего окружить себя поддерживающими, понимающими и оптимистичными людьми. И номер 6. Вы полагаетесь на одобрение других. Когда вы слишком зациклены на мнение других людей до такой степени, что планируете свою жизнь или получаете комплименты, вы можете не замечать, что вы токсичны. Не для них, а для себя. Ваше тело, ваша личность, ваши навыки, каждая часть вас прекрасна. Каждая часть вас важна. Но если вам нужно, чтобы другие люди сказали это, Прежде чем вы почувствуете, что вас одобрили, вы можете столкнуться с неуверенностью в себе из-за низкой самооценки. Если вы замечаете, что полагаетесь на мнение других людей больше, чем на свое собственное, попробуйте сделать шаг назад и проанализируйте, почему вы так считаете. Хотите ли вы чувствовать, что вас принимают? Может быть, ваше собственное мнение недостаточно сформировано в этом вопросе? Почему вы так думаете? Делайте небольшие осознанные шаги к более счастливому «я», чтобы меньше полагаться на внешнее подтверждение. Это может сотворить чудеса. Вы относитесь к этому видео? Помните, что вы неплохой человек, если вы можете соотнести себя с этими признаками. Вы уже стали лучше, если просветили себя в этом вопросе. Есть ли у вас опыт общения с друзьями, которые непреднамеренно ведут себя токсично? Как вы с ними справляетесь? Поделитесь своим опытом В в разделе комментариев ниже. Мы будем рады услышать ваши истории.